Катод. Катод. Анод. Анод. Катион. Катайон. Анион. Аннаен. Травление. Этчин. Трещины. Кракс. Промывочная форсунка. Флашин нозл. Электрополирование. Электрополишин. Электрополишин. Эти образцы были исследованы под электронным микроскопом. This sample examined under an electron microscope. Схема электрохимического фрезерования Electrochemical Milling Diagram Химический состав Chemical Composition Частота Frequency Экспериментальная установка экспериментал Setup Электрохимическая Electro полировка Electrochemical Polishing Электрополирование Electro Electro-Polishing